Приветствую вас друзья на канале индекс рейд анализ рынка на сегодня 27 июля 2022 года Сегодня мы с вами сделаем апдейт по главной криптовалюте Посмотрим на индексные индикаторные показатели И поэтому если вы еще не подписаны на данный канал То рекомендую обязательно подписаться, поставить лайки и поддержать канал комментариями А также не забывать подписываться на телеграм канал и телеграм чат Ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии Также рекомендую подписаться обязательно на страничку View, Ссылочка из шапки YouTube канала Здесь выходят обзоры по главной криптовалюте и по по отдельным альткоинам в видеоформате также есть ссылочки на сообщество вконтакте и твиттере ну а мы с вами давайте начнем Индикатор страха и жадности показывает нам ответочку 28. Тепловая карта показывает некую разнонаправленность. Есть небольшой отскок. Мы по-прежнему в зоне страха. Также обратите внимание, индикаторы по главной криптовалюте показывают зону продаж. Давайте сразу к ликвидации. За последние 24 часа было ликвидировано 40 с небольшим тысяч трейдеров на 121 миллион долларов США. И потери несут, конечно, шортовые позиции. В большей степени есть разнонаправленность по бирже Deribit. Там есть потери по лонгам. Давайте посмотрим соотношение коротких длинных позиций также традиционно за последние 24 часа у нас доминируют лонговые позиции 51,06% доминации быков также хотел сразу же посмотреть на индекс alt сезона он показывает отметочку 33, мы по-прежнему в биткоин сезоне, и сразу давайте на график и посмотрим, что у нас с доминацией. Доминация сейчас у нас находится на отметке 42,29%, и если мы обратим внимание на 6-часовой таймфрейм, то мы в явном нисходящем тренде. Третья свеча по секвенталу, в красном money Flow индикатора Cypher B сейчас прослеживается отрисовка малого триггера, поэтому на 6-часовом таймфрейме у нас есть возможность еще, конечно, подвигаться в нисходящей динамике, поскольку тренд достаточно активно показан на краткосрочном таймфрейме, понижающейся, но при этом мы можем отскочить, если будет отрисован малый триггер. Но активный красный манифлоу сильного сколько в любом случае пока не даст. Давайте посмотрим дневной таймфрейм, что он нам рисует. На дневке, да, активно развивается красный манифлоу. Мы, конечно же, уже находимся в достаточной перегретости по стахастическому оорсайну. Все равно четвертая свеча по секвенталу была попытка отскока и скорее всего доминация еще какое-то время может потолкаться в этом диапазонном таком канале с нижней границы где-то 42.13 примерно плюс-минус и верхней границы это FIBA 42.88, если проваливаем 42.13 то уходим на поддержку глобального FIBA 41.47 Давайте также сразу посмотрим, что у нас сегодня с индексом доллара США. Обратите внимание, на дневном таймфрейме индекс доллара США начал расти, при том, что у нас в перегретости находится стахастический RSI, но цена средневзвешенной объем на индикаторе Cypher B толкается у нас вверх. Первая свеча по секвенталу, и если эта динамика будет развиваться, волна не ушла вниз. То есть есть намек на то, что у нас будет снижение, мы уже не первый день об этом говорим, Money flow у нас зеленый Заворачивается в нисходящую динамику Но попытки еще отскочить Вот сюда где-то к 108 Вполне себе вероятный сценарий Если это будет происходить, то да, мы еще Немножко вниз можем подавиться Но у нас очень серьезная поддержка Находится на отметке 20 и Я как раз об этом сейчас хотел сказать Последний отчет от аналитиков Glassnode Сейчас публикуется в телеграм канале Можете посмотреть все эти чарты Ну а выводы специалистов заключаются В следующем, что у нас есть Долгосрочная динамика предложения Которая продолжает улучшаться То есть поскольку все еще происходит Перераспределение между монетами То есть в сторону ходлеров При этом новые краткосрочные держатели Все-таки тоже начинают превращаться В этих самых ходлеров Монеты созревают в их руках И заметная концентрация предложения Наблюдается на уровне 20 тысяч, 30 тысяч, 40 тысяч долларов То, что мы с вами в последнее время видим на графиках В объемах Как правило, это соответствует техническим и ценовым моделям сети, что делает эти места консолидации значительными зонами для интереса. И у нас есть шанс, что вот эта зона 20, вокруг которой мы сейчас находимся, да, это можно сказать предыдущий all-time high, она будет выступать сейчас с сильной поддержкой. И это может придать тому самому отскоку, который я неоднократно уже говорил, что ожидаю в зону где-то примерно 25. Но в краткосрочной перспективе, то есть если будет продолжаться вот такая попытка оттолкнуться, речь еще идет о том, что существует такое понятие как реализованная цена долгосрочного держателя и если она будет оставаться в качестве уровней поддержки то это даст вот как раз таки перспективу этому самому импульсу то есть аналитики Блоснот тоже подтверждают уже неоднократное мнение и в техническом плане о том что отскочить уровнем зоны такого интереса 25 куда-то в район 25 мы все еще с вами можем давайте тогда к биткоину и посмотрим сразу что происходит с главной криптовалютой у нас сейчас идет динамика понижающаяся в все еще. Происходят некоторые отскоки сейчас на фоне того, что мы отыгрывали негатив, который нас ожидает сегодня. Еще вчера американские индексы снижались. Сегодня, обратите внимание, уже сейчас все торги открыты по московскому времени к моменту записи этого видеообзора. И S&P 500, и высокотехнологичный сектор, и даже Dow Jones отыгрывают отскок. То есть весь негатив, который закладывался в начале недели и на выходных, в принципе, сейчас потихонечку отыгрывается. У нас сейчас по дневному таймфрейме идет, конечно, небольшой спад, но при этом Cypher A рисует продолжающуюся понижающуюся динамику. Мы лежим сейчас на пунктирной трендовой паутине на отметке 21 390, Но мы удерживаемся ценой средневзвешенный объем на дневке. Мы видим желтая волна Вивап находится внутри. У нас сейчас денежного потока. Но ну и в целом денежный поток у нас очень хорошо намекает на то, что потихонечку может быть сужение. Давайте посмотрим на младшие часы. Мы видим, что потихоньку, тихо-тихо, очень-очень скромными свечечками от Heikonashy Пытаемся порасти. Третья свеча по секвенталу и с хвостиком внизу. Это означает, что у нас есть некая неопределенность. Что на самом деле абсолютно очевидно в ожидании как раз-таки выступления Пауэлла. И обратите внимание, выход в зеленую денежную зону у нас происходит по манифлоу индикатора Cypher B. Но уже цена средним объемом наверху. И есть некая перегретость по, конечно же, стахастическому RSI на 6 часах, что не дает нам активно порасти. но ну и две кривые экспоненциальные среднескользящие. 21 700 и 21 800 они прям пересекаются друг с другом обратите внимание сотая и 200 и машки оранжевый и голубая выступают такой достаточно серьезной зоной сопротивления сейчас динамичного для актива на 6 часовом таймфрейме поддержка у нас кстати подсвечивается очень хорошо секвенталом 21 175 ближайшая локальная именно на краткосроке ну и в завершении хотел бы сказать что в целом после того что сейчас у нас будет происходить со ставкой я думаю что отыгрывание до конца недели у нас должно по логике завершиться если не будет никаких сильных потрясений то динамика переходящая в рост, по идее должна произойти как раз после завершения формирования вот этой волны, потому что на 6-часовом таймфрейме намек на выход в зеленую зону у нас есть, на 12-часовом таймфрейме мы туда еще не вышли, и обратите внимание, у нас внизу волна моментума да, у нас это похоже в большей степени на какой-то еще один средний триггер, нежели якорную волну, но мы здесь на 12-часах завершили нисходящую динамику после секвенталу, 9 свеча, ушли в боковую консолидацию, я думаю, что у нас попытка отскока вверху в зону 22.500 вполне себе может состояться. 22.300, 22.500 именно на 12-часовом таймфрейме. Для этого нам необходимо, конечно, прорваться через сетку и мои риббон кривых на индикаторе Cypher. И это все в зоне похожей, прям видно 21.700. Вот то, что мы сейчас с вами говорили на 6-часовом таймфрейме. Также хотел обратить ваше внимание на то, что у нас есть новые тарифные планы в обучающем материале. Я сейчас немножко их поменял в запросах. От наших подписчиков здесь речь идет о том, что сейчас можно разделиться на три группы: взять обучающий материал по тарифу минимум, стандарт и полный соответственно, минимум это для профессионалов. Здесь речь идет только об авторской моей стратегии о психологии рынка. А стандарт включает в себя работу с индикаторами, со всеми, включая стратегию, конечно, и психологию. Ну а полный тариф включает в себя все 15 видеоматериалов, 5 часов видеоуроков. Ну и, конечно же, для всех тарифов все остальное полностью включено. Также с учетом неограниченного доступа и конечно же поддержки полной в приватном чате с автором со мной и с другими учениками не забывайте подписываться на этот канал если вы еще не подписаны обязательно ставьте лайки нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео обязательно подпишитесь на телеграм-чат и телеграм-канал ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии ну а с вами был гоша канал индекс рейд всем спасибо и до новых встреч